Итак, что приготовить ну конечно же лампу для полимеризации да вот я приготовила приготовьте кисточку для такого дизайна которую не жалко приготовьте кисточку которую жалко а также я приготовила кисточку для градиента вы можете любую разряженную какую-нибудь плоскую и так далее на всякий случай хватило тонкую не знаю мне кажется она мне не пригодится также вам понадобятся вот такие ромбики, шестигранники мультицветные. И основное. Я делаю дизайн на вот таком нюдовом цвете. И на нюдовом цвете я покажу. Покажу еще один вариант на голубом цвете. Так. И обязательно, что вам понадобится, это желтый витраж. Вот он, желтый витраж. И синий витраж. Палитра. Для второго дизайна я приготовила фольгу. А также э, синий цвет. Ну, на самом деле, синий понадобится для второго дизайна. У нас для первого есть темно-фиолетовый. Это нам понадобится в любом случае. И также белые, Белый-белый камуфляж. Короче, будем, будем экспериментировать. Итак, вам понравился морской дизайн. И как я вначале... Давайте так вначале я сделала волны белым цветом у меня просто покрыт тип с витражом и на нем ничего, ничего нет я не снимала ни дисперсию не обязательно делать берем обезжириватель в обезжиривать смотрите обезжириватели я делаю такую легкую лужицу далее берем белый цвет на палитру белый цвет я наношу кистью вариантов много я нанесла кистью это неровно хаотично а чтобы это больше было похоже на какие-то волны сейчас Калфеточка. я макаю кисточку в обезжириватель немножко смачиваю ее, и в обезжиривателе даже можно не смачивать делаю вот такие волны можно этой же кистью еще добавить волны облака пусть это будет что угодно Этот беру синий витраж смотрите беру синий витраж немножечко его капаю на палитру и немножечко желтый витраж то же самое дело Это витражные не капли, это витражные гель-лаки. Они полимеризуются в лампе. Поэтому они не высыхают на палитре. Я могу с ними поэкспериментировать. Кисточку, которую мне жалко, я вытираю от белого цвета. Он мне не нужен вот, от белого цвета. Смешиваю чуть-чуть синего и совсем немножко добавляю в него желтый. И получаю такой красивый цвет морской волны. Чуть больше синего, чуть меньше желтого. Очень красивое сочетание. И этим смешанным витражом делаю границу. Можно желтый в него же добавить. Но не оставляйте желтый самостоятельный. Но мне нужен вам нужна смесь, чтобы получилась такая. Далее витражом можно покрыть кончик. На этом не конец. Покрываем кончик. Далее кладу вот такие камефубики. Я возьму сейчас э, такие прозрачные. Не нужно много, штучки 3-4 на ноготь. Может быть, даже сейчас добавлю вот. немножко ближе к середине. Не кучкуем. Сейчас еще плохо видно, но уже, я думаю, принцип понятен. Еще немножко витражом. Тут где-то желтой мне проглядывают. Витраж. Убираю излишки. Мне прям много витража не надо. Прям тоненько-тоненько. И можно сюда же, без каких-то церемоний. Темно-темно-фиолетовый. И он у меня практически как витраж он не забеленный и кисточкой прихлопывающими движениями смешиваю в принципе проглядывает у меня и мой синий витражек все проглядывает получается вот такой тон -то полимеризуем и кисточкой создаю, вот такую пену, помогаю кистью с обезжиривателем. Все можно сушить. А далее, поехали. А, на цветном можно сделать тоже не менее крутой, тоже очень крутой, можно сделать вариант. Вначале я делаю волны со спиртом, то есть гель-лак. Я делаю у кутикулы. на ближе к свободному краю. И кистью немножечко все это разбавляем. Со спиртиком, с обезжиривателем. Вот так. Я думаю, что вот так. Сушим. Получился такой волшебный дизайн. У нас там что-то блестит внутри. Вот, переливается прям. Не знаю, передает камера или нет. Как я их рисую? Очень часто вижу, как рисуют их, ну, на мой взгляд, не то, что неправильно, не совсем удобно для того, кто не владеет тонкой кистью. Я рисую из одной точки. Кладу кисточку, из этой точки вывожу одно крыло, и из этой же точки вывожу второе крылышко. Получается вот такая чайка. Она получилась посередине, поэтому я, пожалуй, сделаю еще одну. Это там вдалеке. Вот так. Резаем. Переходим к следующему дизайну. Мы сделали немножко пены. А теперь посередине мы сделаем что-то такое шикарное. И шикарное мы сделаем из на фольгу. Смотрите, что я буду делать. На фольгу я буду капать. здесь вот здесь а сначала темно-темно фиолетовый начинаю с темного оттенка в него добавлю в него добавлю белую молочную базу мне хочется и белый и не слишком белый ну, то есть, вы поняли меня, ни как замазка, не белый цвет. Его я тоже добавлю, но чуть позже, после молочки. Угу. Далее. О, в него же чисто белый цвет позволит нам сделать дизайн такой более, чтобы были какие-то границы четкие. он Далее можно синий, а я попробую витражик синий, давайте глянем, что будет. Вот так. И, наверное, можно еще, даже не знаю, молочный бас, наверное. Угу. И пожалуй белого будет многовато и нужно добавить синий Вот тут как раз мне пригодится синий цвет Который я тут приготовила Где он тут? Красавчик Такой чистый синий цвет Немножко в серединку Всё. Итак Далее Берем с вами тонкую кисть Но Сначала прежде чем брать тонкую кисть Давайте эту лужицу сделаем, чтобы она немножко растеклась. Добавила в середину фиолетовую. Итак, прохожусь зигзагообразными движениями тонкой кистью. Набираем материал. Вот получился вариант. Набираем на кисть для градиента. и спускаем, смотрите, спускаем материал на ноготь. Нужно еще, пожалуйста, можно еще, так, теперь у нас с вами очень много материала, да, и он просто не заполимеризуется. Что можно сделать? Ну, во-первых, добавляем финиш, салфетку смоченную хорошо в обезжириватель, прижимаем. Я обычно наматываю эту салфетку на шабер или палочку деревянную и уже ею. Видите, немножко даже прижимаю к цвету, и э, спирт, обезжириватель, подтягивает излишки и нам не даст и не даст э, цвету скукожиться. Сейчас еще немножко, еще чуть-чуть. Угу. Все, я думаю, что можно можно отправлять в лампу. Пожалуйста, можете взять тут и поиграть с вот этим всем. Мне кажется, ну, можно. Можно играть, можно нет. Так, фольга хорошо видна. Фольга. Вот такой получается дизайн. Не хватает чуть-чуть волн. Снизу реализовали. Теперь добавляю такой вот, белый, как я хотела. Кисточку смачиваю в обезжиривателе. Можно излишки убрать, можно не убирать. И получается, вот. Мне нужны ваши отзывы. Нужно понять, что вы, что вы считаете. Вот они, два дизайна. Очень такие морские. Какие вам понравились, с чайкой или с вот такими разводами? Жду ваши ответы, очень интересно.